Есть личная драма Луиджи, который после смерти Марио жаждет мести и колет себе стероиды, чтобы сразиться с мистером Ти. У Хокинга есть космическая база в виде буквы H, которой он взрывает Луну просто так. Гитлер восстает из мертвых, строя собственные планы по захвату мира. Куклус-клановцы превращаются в куклус-демона, убивая друзей мистера Ти, а у мистера Ти машина превращается в огромного робота и появляются друзья из аниме. What the fuck?